Ребят, стоп. Это видео из рубрики новой. Угу. мысли вслух. Это точнее как политические новости практически, но не совсем они точнее. У меня есть, да, у меня, ребят, у меня есть телефон Харли Квин. Это суперзлодейка Готэма. Ага, есть, есть. Я... У меня есть номер Бэтмена, у меня есть номер Джокера, у меня есть номер... Там даже... Джим Димича. Из Фильсов. Настоящего. У меня есть даже номер Дмитрия Евтушенко. У меня есть номер Макса Барских. Откуда? Откуда Макс Барских у меня, блядь? Откуда он? У меня, нафиг... У меня есть номер Дедпула, кстати. Сейчас позвоню Дедпулу. Алло, Дедпул, здорово. Здорово, как ты? Эх, я вот не очень, мне скучно. Угу, скука это такое дело, оно приходит и уходит. Угу. Кстати, Дедпул, я команду собираю. Как ты насчет того, чтобы ко мне вступить? Mm -hmm. Ну ладно, ладно, думай. Короче, он сказал, я подумаю. Позвоню сейчас Джокеру. Алло, здоров, Джей. Зажащь мне, зажащь мне слышно. Ой, извини, ты слышал это? А я тут сейчас на видео все записываю. Да, это прикольно. Слушай, Джокер. Ты со мной коллаб хочешь на ютубе замучить? Ладно, ладно. Нет, ребят, он не хочется, со мной коллаборейшн замутить. Коллаб, то есть. Он, ну, я не понимаю. Я за его смехом, он ржал. Это не значит, что он хочет коллаб замучить. Я вам честно говорю. Так, дальше Харли. Так, сейчас позвоню. Алло, здорово, Харли. Да это я, я. Мы с тобой познакомились давно, так скажем. Ну, как ты насчет коллаба для Ютуба. Ну я-то я, кто, блин, еще это, это может скрываться. Ни загадщик никакой, ни двуликий, а я, Ванек. Иван Тузов, Китамура Кунгейм. Ты смотрела меня три года назад. Угу. Спасибо, Харли, что ты вспомнила. Ну, посмотрела бы ты сейчас на сообщество мое и открыла бы последнее опубликованное видео опубликованную запись да я собираю свою команду а ты что не хочешь вступить все бесплатно я ж говорю тебе только надо будет включаться в определенное время видео ну и все включать видеокамеры и все ну а я себе скачаю дискорд опять же чтобы ты могла меня, ну, как минимум, мне понравилось, как ты играешь, ну, и поэтому я решил тебя набрать. Да не знаю, во что будем рубиться. У меня есть GTA 5, у меня есть Gotham Knights, кстати, Gotham Knights. Я не, не понял почему, но оно у меня игра удалилась. У меня есть мафия вторая, хотя мафию вторую я прошел уже, ну, практически. Дам, Харлс. Харли. Не ржи, пожалуйста, как Джокер. А то я обижусь. И тебя отключу. Угу. Харли, ладно, давай. Ладненько, давай. До скорых встреч. Эх, увидимся. Последнюю запись на вкладке сообщества. Открой, пожалуйста, а? На... Мои сообщества. В смысле, на моем канале сообщества. Угу. Да. Собираю команду. Но ты, если хочешь, то можешь ко мне прийти в команду. Просто спокойно и всё для тебя, для всех людей я бесплатно собираю команду. Ахам, пакета. Ответила, может, подумаю, но, но, для нее, во-первых, во-первых, для того, что Харли Квинн это Харлин Кинзель, она мне очень сильно помогла с моей башкой когда-то, даже очень-очень-очень-очень давно она мне помогла. Тем, что я мыслю нормально по положительному сейчас она мне очень сильно помогла в те времена и я ей сейчас могу помочь очень сильно хочу даже вот реально вот ребят я очень очень очень очень, очень сильно ей хочу помочь она сказала может быть подумаю опять же а как по мне то она она э, ну, Мыслить не, немножко, ну, нестандартно, так скажем. Ладно, я-то, ладно, я-то мыслю. У ну, меня никогда не особо никаких мыслей нет. Ну, вы сами все знаете, все, все про меня. Я, ну, короче, Харлин, она сказала, я подумаю своим голосом. Ну и все. Сказала она просто, я подумаю, и все. Ах, блин, ну, подумает, подумает, подумает, а потом мне опять напишет, что я не в команде. Угу. Она уже мне второй, третий раз так говорит, я подумаю, и в итоге не отвечать ничего. Ладно, я в Телеграме ей напишу. Сейчас. Сколько Ой. будет, ребят? Блин, опять звонили кто-то. Алло. Да, я собираю команду, Бейн. Спасибо. Бейн, знаешь что? Ты послать его или нет, не знаю. Извиняюсь, ребятки, сейчас. Бейн! да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Слушаю, слушаю, слушаю, слушаю.